Рассмотрим типичный покрас фигуры в масштабе 1 к 35. Сначала фигуру нужно загрунтовать. Мы используем акриловый грунт серого цвета. Также этот грунт можно нанести кистью или можно использовать грунт из аэрозольного баллона. После нанесения грунта фигура должна просохнуть как минимум час. Наносим базовый цвет для открытых участков тела. Для этого нужно смешать натуральную сиену, белила и кадмий красный. Полученная смесь должна иметь желтовато-розовый оттенок. Наносить базовый оттенок можно в несколько слоев. Здесь важно получить равномерное покрытие. Правильно разведенная темперная краска высыхает примерно за 5-10 минут. Поэтому подправить огрехи можно практически сразу. Можно переходить к тонировке. Для выделения рельефа тела используется сильно разведенная жженая сиена. Наносим краску на самые темные участки тонким полупрозрачным слоем. Некоторые участки намечаем плавным переходом, наносим краску и аккуратно растушевываем влажной кистью в одном направлении. Так, например, можно выделить скулы на лице фигурки. Не забываем немного затенить границу между головным убором или прической и лицом. При помощи кадмия красного можно придать немного здорового румянца на самых живых участках лица, выделить уши и нос. Важно помнить, что здесь краску стоит использовать очень разведенную. Лучше наложить 2-3 прозрачных слоя, чем получить карикатурную фигуру. Теперь можно наметить глаза. При помощи белой краски намечаем белки. Ничего страшного в том, что мы выйдем за границы. Пока краска не высохла, влажной кистью можно подправить форму. Зрачки намечаем легким штрихом по центру белка. Любые неточности можно подправить влажной кистью, даже убрать совсем и нанести заново. Смешиваем сиену натуральную и белила до светло-песочного оттенка и аккуратно маскируем переходы между нанесенными тенями и телесным оттенком. Это нужно делать в тех случаях, когда темная краска оставила ореолы, такие грязноватые границы. Теперь можно смешать сиену и белила до светло-телесного оттенка и выделить самые выступающие части лица. Аккуратными штрихами подчеркнуть рельеф. Краску нужно использовать как можно более жидкую, чтобы сгладить переходы между оттенками. еще более светлым оттенком можно выделить самые светлые участки лица Теперь можно нанести тени, смешиваем сиену натуральную и сажу газовую, разводим ее водой и в несколько слоев наносим на самые темные участки лица. Если мазки получаются слишком яркие, растушевываем их влажной кистью. Не забываем затенить и границу между телом и униформой.